Всем привет! Аурика вновь вас приветствует тоже. Позавчера Урики исполнилось уже два месяца. Девочка наша растет. Повадки уже как у взрослой становится. Мы вылечились не так давно, излечили свою перхоть. Тяжело и сложно это было, но мы ее победили нам поставили неверный диагноз в лаборатории поначалу так, чтобы пришлось все самим своим, так скажем, опытом личным теперь мы здоровые и рыжие и почему-то вот такие ушастые да, Орик ну все не бойся. Не бойся, моя девочка, не бойся. Все равно боишься. Тамаки лает. А ухи ухи ухи. ухи, ухи, ухи. Дома у нас начался период нычек. Все, что мы не съедаем, мы прячем. Мы прячем очень наивно. Так что кошки очень довольны. Подъедают. Да, Урика? Глупенькая. Надо не в уголок прятать, а закапывать. Да, уже собрали коллекцию игрушек. Собственных игрушек причем. Которые только ее. Больше ничьи. Даже мне не всегда их отдает. Шипит. Калится, делает так, уши так назад. Так, так. Сейчас вы видите, как Аурика играет дома. Но это было неделю назад. Растет девочка очень быстро. Меняется, можно сказать, каждый день. Вчера взвешивались, весили 2 килограмма 80 грамм. у нас уже вступила, можно сказать в режим как у взрослой лесы ночью спим, рано утром просыпаемся потом часов до 10 до 11 мы активно играем, едим потом ложимся спать и часов до 5 Ну, это я знаю, так взрослые лисы делают В 5 часов мы Опять просыпаемся Опять скачем Как сумасшедшие Пока нас спать не уложат Да, Очень любит новые игрушки да. В свою коллекцию добавляет Ну, что важно, не рвет их Вот, высоко сижу, далеко лежу. Ай, красотень моя рыжая. Да, как клево, а ты все в траву лезешь. Все, посмотрела округу. А ладно, ты не стесняйся. Вот такие. Как у кошки. Оп, спрятались. Оп. Ходит, не слышно и не видно. Причем. Ачки. Грязненькие кого-то. И пузички, какие пузики, пузики. Пузики, пузики. Нельзя пузика. А тут можно. О, а тут вот можно, Да, вот так можно, можно. Пузика. Пузико, пузико, пузико. Нас спрятала. Да, это ноги длинные просто. Не, Настя, не, лапки. Ну, так я желаю, ноги просто длинные, не знаю, куда деть. Ой, все тебя гладят, все тебя гладят. У ну, меня коз пушистый становится вообще. Ничего нет. Хвостик, хвостик. И у нас все питание идет на уши. <laughs> Весь рост. Хвостик, угу. младен. Той-то да, там. Погласили. Что-то кошек она знает она знает, что можно кошку за хвост цапнуть, пока кошка что-нибудь ест. Как вы сейчас можете все наблюдать, аурика выросла. Вот. Но с ней приключилась очень интересная история. Если вы сейчас обратите внимание на вот эти исследования, которые мы сделали по поводу заболевания аурики, в этих исследованиях указано, что лисичка больна микроспорией. Вот. Ну, мы отправили в лабораторию образцы, ее шерсти с частицами, как бы это сказать, перхоти такой своеобразной, жирной. Да? И нам пришел ответ, микроспория. Ну, в лаборатории это люди умные, правильно? Мы тоже не дураки. Мы послушали умных людей. И начали лисить, лечить аурику от микроск... микроспории. То есть микроспория или трихофетия небольшая разница. Что, скажем так, это такое в простонародье? В простонародье это лишай. Чаще всего стригучий лишай. То есть как бы ты ни хотел, при данном заболевании должны быть залысины. И ну, округлые формы, лысые участки на коже да? вот, ну так как мы отправили анализы, первый раз нам пришел результат микроспории, мы думали, мало ли люди ошиблись ну, что-то не так проверили там мы отправили еще раз еще два варианта, один раз, второй раз с лисой, те же самые результаты отправили, и те же самые результаты с собакой, и еще два ответа тоже пришли с микроспорией ну, микроспория значит микроспория. Мы прокололи ей препарат Вакдерм, который именно предназначен для таких заболеваний. И назначили ей лечение, но от этого стало только хуже. То есть очаг вот этого заболевания начинался у нее на лапках, то есть на задних лапках, а потом распространился у нее полностью Все голова, ушки были... Э в этих струпях, вот правильно, как сказать. Вот сейчас вы можете видеть на фотографиях, как это выглядело у нее. Но после того, как мы поняли, что это действительно не микроспория, так как препараты, предназначенные для лечения этого заболевания, по установленному диагнозу лабораторий, не имеют никакого действия в положительную сторону, мы все-таки склонились к собственному мнению, к мнению Михална, которая постоянно занимается урикой, которая пробразила весь интернет и определила, что это все-таки хелитиоз, то есть это не подкожный клещ, а наружный клещ. Ну, скажем так, клещ, которого видно только под микроскопом, визуально не видно. Но симптоматика показывала, что при хелитиозе температура повышается. И вот как раз вот такая картина струпив то есть жирные такие... Выделение. И назначили лечение от хеолитиоза. Это обычные капли против хиолитиоза для кошек. Через два дня струпья попали, температура исчезла, лисенок стал активным, стал правильно есть. Логично. Ну, так же ж было дело. Это ж... вот. И э, мы удивились о том, что, как бы сказать, микроспорию можно вылечить каплями от хиэлитиоза, предназначенных для кошек. Вот в чем. Если сейчас на канале нас кто-нибудь смотрит из ветеринаров или врачей, которые понимают, что такое микроспория и хелитиоз, спросим у вашего мнения, нам повезло или микроспория лечится каплями от хилитиоза, или это все-таки был хиэлитиоз? Вот и интересно, ну, наше предположение, что как бы, уважаемая клиника ошиблась трижды Причем взяв за это некоторую сумму денег ну, В виде гонорара за анализы а Когда мы попытались позвонить в эту клинику и пообщаться ну, то есть Мало ли, может быть, действительно микроспорей так лечится ну, Там просто бросили трубку и попросили обратиться к лечащему врачу вас приветствует лаборатория «Нуклеум». Для того, чтобы оставить заявку... Там дело в том, что я отправлял со Смоленска три раза анализ на лесу. Один раз этот же самый образец я под видом собаки отправил с разными адресами. По всем трем показателям пришел результат микроспории. А врач поставил диагноз, что это хелитиоз. И лечили мы животные от хелитиоза, но выздоровели. Вот я хотел спросить препараты от хелитиоза они могут лечить микроспорию? Мы не даем заключения по каким-либо лекарственным препаратам. Ну, я понял, но вы же понимаете, что микроспория и хелитиоз – это две большие разницы, и лечение совершенно разное. Я просто, я мама, просто мама, хочу, я мама, просто хочу разобраться в этом и обнародовать это интересное событие, то есть рассказать людям э, в интернете, как, каким образом еще можно лечить микроспорию, то есть средством от хелитиоза. Я думаю, у многих вопросы появятся. Хотелось бы со специалистом пообщаться, прежде чем я это выкину в свет, чтобы, может быть, он мне как-то объяснит ситуацию, что да, действительно микроспория лечится средством отхилетиоза. Передайте ему мой номер. Пускай со мной свяжется. Он в любое время, когда ему будет удобно. Хорошо? В какой клинике вы сдавали анализы? В какой клинике я сдавал анализы? Ну, да. Это сейчас не имеет значения, в какой клинике я сдавал анализы. Это имеет значение, в какой клинике вы сдавали анализы. А, в, объясните мне, в чем разница, в какой клинике я сдавал анализ? В чем вообще? Потому что, что нам нужно посмотреть ваши анализы. Анализы надо посмотреть. Ну, так вы их уже смотрели? У меня заключения на руках. Ваши именно. В таком заключение. случае обращайтесь, пожалуйста, к врачу, который назначил вам. Ну так я вам говорю. Пере... Пере... Как бы так. Вот э, такие вот интересные новости по поводу аурики. Ну, сейчас аурика полностью жива-здорова. Нигде, никаких ни залысин, ни проплешин, ни расчесов нет. То есть это еще раз говорит о том, что диагноз был поставлен неправильно. Ну, вот кто, кто что может сказать по этому поводу? То есть, может быть, мы ошибаемся. Мы же не утверждаем того, что да. именно так. Но по нашему мнению, это именно не микроспория была, а хиэлитиоз. Ну, судите сами, вы можете еще раз посмотреть на исследования из лаборатории, трижды, трижды присланные, и на фото, где видно, как выглядела до этого аурика. Кстати, хочу обратить еще внимание на, на фотографиях, где показаны исследования лабораторные. Там не везде написано лиса, потому что третье мы решили сравнить. Но анализы те же самые, образцы те же самые. Но в одном месте мы написали собака, Ну, то есть проверить, может быть, у собаки что-нибудь другое найдут. Нет, трижды микроспория. Никак. Но лечили, я еще раз повторюсь, отхелиотиоза каплями для кошек. Судите сами. Все, всем пока, михайлова всем пока. Да, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Мы не знаем, почему кнопку после 30 тысяч еще не, ну, не подключают. Ну, видимо, время какое-то должно пройти. Но мы очень рады, что у нас собралось больше 30 тысяч. Нас все-таки смотрят. И мы рады, что мы ведем не бесполезную свою работу. Мы очень рады всем новым подписчикам. Да что добавляются, пишут комментарии новые люди. Да, да, да, да, да. Так что всем пока!